Ну вот, опять тоска, теперь зайду. Чего я жду? И как я объясню, меня же не поймут, Когда забуду я свою доску. Пора бы мне решить. И покинуть И в Бесконечных мыслей Прочь Тоску свою подальше Отодвинуть Тоску свою Смогу я превозмочь Тоску Смогу я превозмочь А за окном весна куда-то все бегут, А я сижу и жду, Чего я жду. И как я объясню, Меня же не поймут, Когда забуду я свою school.